Дорогие девы, гороскоп на август для вас. Последний месяц лета звезды к вам благосклонны. Можно не сомневаться в том, что август принесет много удачных шансов, ведь в вашем знаке расположена планета любви Венера, яркое солнце и озорной Меркурий, делая период особенным для любви и романтики. С поддержкой Венеры вы станете более обаятельны. Лучистая солнечная энергия в сочетании с очарованием Венеры и подвижностью Меркурия заставит противоположный пол почувствовать к вам влечение и окружить вас вниманием. В августе в знаке Дева находится Меркурий, небесный покровитель вашего знака, который поможет в делах амурных. Влияние Меркурия дает вам способность очаровывать с помощью слова, а это, как известно, большое преимущество в наш век информационных технологий. Вы сможете привлекать и покорять своим остроумием, чувством юмора и правильно подобранными словами. В последние дни августа, когда в знаке Дева встречается Юпитер, Венера и Меркурий, могут принести незабываемые события в личной жизни. Используйте свои шансы, наслаждайтесь жизнью и любовными радостями, пока в вашем знаке остается Юпитер, планета удачи. Уже в следующем месяце эта планета меняет положение и переходит в ваш дом денег, что сделает вас несколько более прагматичными в аморных делах. Карьера и финансы. В этих вопросах Деву ждет насыщенный, но непростой период. В знаке Дева концентрация планет. Здесь Солнце, Венера, Меркурий и Юпитер, которые заряжают вас энергией и подчеркивают ваши амбиции. У вас появится желание сделать больше обычного, чтобы показать себя как незаурядная личность. С 5 августа в знаке Зодиака Дева будет расположена Венера, управитель вашего дома денег. Такая позиция планеты означает, что необходимо уделить больше обычного внимания денежным вопросам. Для финансов период, увы, не обещает быть стабильным. К тому же вы можете ожидать увеличения доходов, деньги могут приходить из неожиданных ис источников, не таких как обычно, как вы привыкли, но также есть вероятность и роста расходов, в том числе незапланированных. Во вторую декаду месяца, когда складываются негативные аспекты планеты Венеры с другими планетами, возможны нестандартные или же непредвиденные ситуации с деньгами, и вам придется разрешать их, откладывая текущую работу. Не исключены, к сожалению, нечестность партнеров, какие-то запутанные ситуации и даже, возможно, какие-то потери. Будьте предельно аккуратны в это время. Это время не подходит для серьезных финансовых операций и крупных покупок. Но уже в конце августа планетные влияния для Девы становятся более благоприятными. Будьте в этом месяце бдительными. Здоровье. Весь месяц Девы в хорошей физической форме. У вас изобилие жизненной силы. Ведите активный образ жизни, гуляется, танцуете, бывайте на природе, посещайте спортзал, в общем, все, что вам нравится делать. Больше внимания здоровью рекомендуется уделить во вторую именно декаду месяца. Проблемы со здоровьем могут случаться из-за нестандартных ситуаций, из-за какого-то стресса. Поэтому вам обязательно нужно стараться больше релаксировать и применять какие-то практики релаксации. Совет звезд вам, дорогие девы, в любомных делах будьте спокойнее и будьте объективнее. Ну а я хочу вам, друзья, напомнить, что если вдруг в вашей жизни сложилась какая-то ситуация, которая требует